Знаете, что такое спиннер? Fidget hand spinner игрушка, которая буквально захватила мир. Весной 2017 года в интернете стало появляться множество роликов, в которые люди делают обзоры на различные спиннеры, а также показывают трюки с этой игрушкой. Например, заставит спиннер вращаться на одном пальце или на носу. Кто-то находит вращающийся спиннер гипнотическим, кто-то раздражающим. Но так или иначе, устройство становится популярным во всем мире. Нервы. Вообще его придумали для людей с какими-то психическими отклонениями. Их сложно было заставить что-то делать. И когда они как-то зацикливались на чем-то, на какой-то одной вещь например, они смотрели, как спиннер просто. Я не знаю, почему он популярный. Но... но я его не покупаю, мне это не нужно. Да, потому что сейчас бесполезная трата времени. Ее создали для лентяя. Вот для успокоения. Вся напряженная работа, фиджет-спиннер, успокаиваясь. А вы сами имеете? Ну Нет, у меня нормально все попало в игре, я полностью на Знаете вообще историю этого создания? Нет. Создателем фиджет-спиннера считается инженер-химик Кейт Хетингер, изобретательница Слориды США. Впервые она создала эту игрушку в 1993 году для своей дочери, которая страдала от миостынием. Но специалисты разделились во мнениях. Некоторые поддерживают заявление создателей игрушки, а другие считают, что игрушка, наоборот, может лишь отвлекать людей. Популярность игрушки среди школьников привела к тому, что в 11 американских штатах в образовательных учреждениях ее и вовсе запретили. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.